Очень хотелось бы сказать добрый вечер, добрый день, но ни хера он не добрый, потому что уже семь дней на территории Украины ведется, по-другому тут и не скажешь, ведется агрессивное торжение российских войск на территорию Украины. И то, что сегодня в России вернее вчера запретили называть войной, именно война происходит на территории Украины, которую развязал товарищ Путин. Имя, которое уже стало нарицательным давно в Украине, и этот небольшой стрим я хочу все-таки адресовать тем жителям Российской Федерации, которые посмотрят, я надеюсь, посмотрят этот стрим, узнают ту информацию, которую им не доносит Роскомнадзор, потому что запрещает выдавать какие-то официальные, официальные цифры, не показывает все видео, которые уже переполнили украинский интернет, и те реальные факты, которые творятся, чудовищные факты творятся на территории Украины. Основная цель этого эфира – донести ту информацию матерям, тех солдат, которые сейчас прибывают в состоянии войны на территории Украины, которые бомбят украинские города, стреляют по мирным жителям, убивают женщин, детей. И это не просто слова. К сожалению... О таком даже уже тут не пошутишь. Все очень стало серьезным. И я бы хотел, чтобы эту информацию все-таки узнала. Та часть, которая с нами воюет. Часть населения Российской Федерации. Ну, начать хочется с того, как ваш зампред, а, постпред Российской Федерации при при ООН Василий Небензе на заседании ООН очень убедительно пытался вам рассказать следующее. Российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирные объекты. Вы серьезно? Не угрожает мирному населению, не обстреливает мирные объекты. Мы сами себя бомбим, да? Наши города обстреливают э, вооруженные силы Украины, убивают женщин, детей, причем тем оружием, которым которая только на вооружении Российской Федерации состоит. Ну, вы серьезно? И вы, слушая заявление этого постпреда Российской Федерации в ООН, верите его словам, верите той информации, которую вам потом вечером втирает Соловьев, Киселев, Скобеева, пытающийся произнести слово «поляныця». Теперь давайте я вам покажу, что же на самом деле происходит и как российская федерации российские войска не обстреливают мирное жить мирных жителей и жилые кварталы украины давайте начнем ну наверное вот с этого видео этот центр баварии это бомби бомбят нас блядь. это город харьков совсем не обстрел жилых кварталов да еще харьков вот представьте приходите вы домой а дома у вас такой сюрприз Как вам такая картинка, которую вам не покажут ни по одному телеканалу вашего гребаного российского телевидения? Херсон. 49-28. Прилет. Торле 2. Полетели стекла. Вот Тарле 4. Прилет вторец. Вот такой пиздец. Вот это 49 28. Дом, второй подъезд, прилет, седьмой, шестой этаж. Ну как вам, хорошее начало? Не показывают вам такого по вашему прекрасному российскому телевидению? Рассказывают сказки о каких-то бендерах фашистах, о том, что нас надо освобождать. Все еще ведетесь на эту пропаганду. Вот еще одно видео, на этот раз из Киева. Жесть. Просто жесть. Какие дома сидеть, когда? У нас дырка просто в зале дырка. И вот что стало с этой квартирой, с этим домом. Это практически центр Киева. Снаряд, который прилетел в жилой дом, ну то, что там произошло, вы видели. Тоже сами себя обстреливаем. Идем дальше. Бородянка. Это Бородянка. Какая улица это? Это как раз круг. Ресторан Саша. Ресторан Саша, да, выезд в сторону Киева. По нашим, блять домам, по людям. Мы разрушаем. Это, блядь. блядь. Упало два дома. Обнули, блядь, три 4 бомбы, два захода, самолет, блядь. Десь чуем крик, и сейчас пытаемся. Пытаемся. Найти, кто живый, по, по звуках, блядь. И Господи. С одной сторона, с сторона, почти самое. Дома нема. Там кто-то, там, кто-то там, кто там, кто-то там, кто-то там, кто-то там, кто-то там, кто-то там, кто-то там, кто-то там, кто-то там, кто-то там, кто ты там, кто-то Мразь. Вот это вам реальное отношение жителей Украины к вашим войскам, к вашему правительству и к тем людям, которые, которые стреляют все-таки по жилым кварталам. Это на самом деле происходит. А то информацию, которую вам вливают в уши ваши пропагандоны, все это полная чушь и бред. И если вы до сих пор не поняли, что... Вами не то, что манипулируют. Вы как овцы, как стадо, которым можно вливать все, что угодно, вы это прохаваете. И то, что нельзя называть войну войной, для вас это тоже норма. Но то, что вы не можете высказывать свое мнение, выходить на площади, вы сами к этому привели. Вы молчали все 20 лет. И то, что сегодня вами вот так вот крутят, вертят, манипулируют и дают в голову ту информацию, которую вам надо дать, вы прохаваете, промолчите, санкции вам, вы кричите мне в чатах, санкции вам пофиг, все вам пофиг, ну, посмотрим, пофиг. Если вам жизни людей пофиг, у каждого из вас есть, я уверен, в Украине, если не родственники, то друзья. И сейчас вы так спокойно молчите и делаете вид, что ничего не происходит, что это все какие-то междусобные внутренние войны Украины. Закрывая глаза и молчите, идете спокойно себе на работу, не обращая внимания на то, что происходит рядом с вами. И это только первый шаг. Если вы ничего не делаете, молчите, вы соучаствуете во всем этом беспределе, который происходит так близко к вам. Еще видео. Хотите, пожалуйста. Это город Харьков, центр города. Это произошло вчера. Снаряд попал прямо возле городской администрации. Пострадало очень много людей, при этом один из студентов э, из Индии погиб прямо на месте взрыва. Это мирный район, Харьков. Там не было ни военных стратегических точек, ничего. С какой целью снаряд был направлен туда? И сегодня были повторные обстрелы Харькова. Харьков кроет просто неимоверно уже несколько дней подряд. Как такое ощущение, что хотят его стереть с лица земли. И, при... и стреляют именно по мирным районам, по жилым домам, где дети... Я не знаю, вы все, все на это смотрите как, как какое-то кино. Я, а, друзья, это просто это последствия. По Другое могу Харьков. сказать посмотрите на это просто ёбнишься, Блядь, я в ахуе просто тут все везде это... все повыносило доски валяются он машина взорвалась Фу. Блядь... что все еще мало информации все еще верите в то чтобы мы сами себя обстреливали. вот он еще херсон Безда, блядь. Смотрите внимательно. Блядь! Ксения, быстро! Сука, пидоры, блядь! Пидоры, блядь! Леся, ты кричишь? Никак нервы не в порядке. Человек. Сука, пожилым, блядь, стреляют, блядь! Все еще не верите? Не знаю, насколько нужно быть наивным. Пожилым кварталом. Заметили, да? И еще раз. Российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирные объекты. Вот такая она правда на самом деле. Не угрожает жилым кварталам и не обстреливает мирные объекты. Я очень удивлен тем матерям, которые... Матерям, женам, сестрам, не знаю, которые, которым абсолютно пофиг, где находятся их родственники сейчас, когда идут на службу в вашей российской федерации, теряют с ними связь на несколько недель и абсолютно не понимают, где они находятся. А когда те пленные, которые зашли на территорию Украины и обстреляли те же жилые кварталы, жилые дома, начинают звонить своим близким... Я очень сильно удивляются, каким образом ты оказался на территории Украины, ввязан в войну, почему так произошло и тому подобное. Да потому что ваша пропагандистская машина, все ваше телевидение, все Министерство обороны очень тщательно скрывает всю эту информацию, блокируют телеканалы, которые рассказывают правду. В частности, телеканал «Настоящее время», который я сегодня транслировал, делал рестрим, потому что он заблокирован в на территории Российской Федерации, только потому, что он говорит правду. Та же самая судьба у телеканала «Дождь», который также все это время показывал вам и рассказывал ту реальную картину, те реальные кадры, которые на самом деле происходят. Они а тот весь бред, который вам втирают Соловьевы, Киселевы, Скобеевы и им подобные. Да, в чате очень много было сегодня информации о том, как себя ведут пленные, о том, что вот то количество, вот с этой стороны, вот то количество потерь, которые официально есть данные по Украине, в Украине, не соответствует действительности. Ну, я могу согласиться с тем, что эти цифры не соответствуют действительности, потому что они намного больше. Мы не успеваем считать тех погибших, которые остались в полях, в лесах, раненые убитые Я уверен, их... Но больше, гораздо больше, больше в разы. И уже сегодня первые гробы пошли на территорию Российской Федерации с вашими, с вашими близкими, с вашими мужьями, братьями, не знаю, отцами. Ну, вы все это время молчите и делаете вид, что ничего не происходит. Вот так вот выглядят ваши прекрасные войска. Это совсем не срочники, как говорили. Абсолютно. Это контрактники. Пацанам по 17, 18, 19 лет. Каким образом они оказались связаны в войну? Самостоятельно пришли? Я очень сомневаюсь. И те телефонные звонки, которые записываются и показываются всем вам также они есть в свободном доступе. Вы просто даже не в состоянии зайти на те ресурсы, которые отображают действительную картину ситуации в Украине, верите, просто слепо верите этим сводкам, которые вам диктует Минобороны Российской Федерации. Не, даже не, не хотите попробовать позвонить в тот военкомат, куда ушел ваш ребенок, муж, отец, сын. Абсолютно слепо верите всему, что написано на заборе и о том, что говорят по телевидению. Поэтому я бы очень Хотел, чтобы вы включили мозг и прямо сейчас позвонили в тот военкомат, куда ушел ваш близкий и узнали, где он находится. Потому что спустя какое-то недолгое время вы получите похоронку и будете очень долго удивляться, каким образом он оказался совершенно не там, где был еще неделю назад. Вот вам небольшая подборочка тех пленных, которых мы уже очень много видели в Украине, но я думаю, ваше министерство вам такую информацию не даст. Долганов Юрий Андреевич, Алексей Евгений Иванович, Каликенов Ромазан Куликов Григорян Георгий Петрович. Глава Сев Артемий Александрович. Петрук Антон Андреевич. Хавидов Владислав Владимирович. Науника Дмитрий Николаевич. Мужков ну, Максович. Касаткин Натан Юрьевич. Дима. Фамилия и имя отчество. Иванов Дмитрий Алексеевич. Мама, папа есть? Приемные. Адрес? Смоленская область, Демидовский район, деревня Шапы. Город Волоград. Оренбургская область, Первомойский район, село Каменное. Родители, братцы, я не на дно. Урагли, Все Луки. Севастополь. Санцкорей, Берута. Ну что, мам, поехали мы, значит, на учение. Приехали в командировку под предлогом учения с личным составом, который составляет 80% срочных. Обманулись, как раз, приедем на учение. Потом нас собрали, отправили ближе к границе, сказали, что будем стоять на границе. Потом внезапно мы перешли ее ночью, проехали дальше, встали в какой-то деревне. Точно не скажу название, ни телефонов у нас ничего нет, у нас вот их забрали, еще на полигодик. Какие задачи были? Задачи? Задачи. Просто про славе. прокатиться вдоль Украины, все, больше задач никаких не было. Прокатиться вдоль границы? Зачем в город заходили? Я не знаю. Зачем крыли город? Я не знаю. Цели я не знаю. Я просто шел за своей колонной, все. Официально вы тут до 25-го должны были быть. Выбора не было. Если не отказались бы уже, когда перешли за границу, ехать воевать, у нас был типа, измена родине. Mm -hmm. Могли посадить... От 15 до 25, плюс невыполнение приказа, Доп еще дополнительные сроки, да почти вся жизнь. А в Харькове что делаешь? Так получилось. так получилось. Наебали. Наебали, да? Наебали. Что родителям хочешь передать? Семье? Да, и так уже, забавимся. Привет, моя, это я я на территории Украины, короче, попал в плен. Со мной все хорошо. Говорю, на территории Украины попал в плен. Я в плену. Где ты Приняли нормально. Все хорошо, не бьют, кормят. Скажи, где ты есть? На Украине. Город как называется? Прилуки. Прилуки. Позвони жене какой-то. Юрия Амеляненко. Какой Скажи, скажи, что ага. пока они позвонят на эту горячую линию и узнают, как забрать тела. Какие тела? Моих тела. Какие тела? Моих тела. Родителям как-то помягче, скажи. Я жив, все нормально. А отпустят домой. Я не знаю. Но я надеюсь. Как? Не допустится вас обнять. Обязательно гнимешь. Я, я вас так сильно люблю. Это, скорее всего, последний раз, сестра, я позвонил в ну, Украине. А там потом уже свидимся, когда дома будут. Меня отправили в госпиталь, в госпитале сделали операцию. Сейчас я нахожусь в Полтаве. В плену. В Украине есть нацисты? Нету. Я говорю, наоборот, отнеслись по-человечески. Дадите не волнуйтесь, все нормально. Не съели вас? Бундерах. Нет. Хочу передать, чтобы прекратились военные действия на территории Украины. Бессмысленные. Люди гибнут. Солдаты гибнут, матери дома ждут, волнуются. Как вам бандеров с относятся? Нормально, хорошо. Я даже сказал лучше, чем вами. Дома мама ждет. Мама Что маме хотите сказать? Мама жди меня, я вернусь. Хочешь домой или нет? Так точно. Домой хочу. Очень сильно домой хочу. Что нужно сделать для этого? М -м пусть по попросят главной команды, еще вот, Путина, чтобы забрали меня отсюда. Мама, пожалуйста, верни меня домой. Я не хочу здесь больше находиться. Мама, забери меня отсюда. Ну вы понимаете, что вас просто как пушечное мясо отправили? Да. Я да? да. да, так ну, понимаю, когда проходил КНБ, ну как человек, который прослуживший полтора месяца до этого не служил в срочку, может что-либо уметь и что-либо знать и идти на войну, по парламенту. У не, не, не, не, не, а мои, не и и в не воин, не в СМИ. Наши командиры в нашей у нас было двадцать человек. Наши, мы пытались вызвать помощь, мы пытались вызвать поддержку. Потом наша связь прервалась после обстрела, то есть провода наши вообще не работали по радиосвязи. Мы пытались выйти, пытались выйти, никто не помогал. Потом, как позже оказалось, наши командиры, наши родки и все остальное просто свалили там, часа за три, за четыре, то это как-то тихо. Так вот я еще раз повторю, как солдат, который прослужил полтора месяца срочки, может идти на войну. И таких на сегодняшний день на территорию Украины очень много. И их кинули просто вот прямым смысл, в прямом смысле, как пушечное мясо. Отобрали телефоны на, на пересечении границы и отправили по старым картам, указав просто лишь направление пальцем. В итоге что? В итоге вот те цифры которые вы видите если вы в них не верите сейчас то уже очень скоро вы в них убедитесь Отправили нас. у нас смерть у нас здесь вообще все всех всех убили Нет но я покажу живой судят как бы есть вариант меня обменять как военнопленного. Ты, ты можешь помочь это сделать если общественность подключится ну ты как бы знаешь там слово написать до головы сходи может быть через не получится Домой, а так вот такая вот херня. Можно просто хрипить динамик? Можно так? Подожди еще раз скажу. Я тоже вас люблю. сходить голове и в союз потерянных, напиши. Потому что эти суки даже двухсотых не забирают мертвых. Они, блядь, их убивают сами. А будут ли, будут ли пленных менять, это вообще вопрос. Просто, блядь, всех убили. Всех. они даже не забирают трупы. Они хоть... Все, они что, блядь, вообще сказали, что нахуй, суки? Вообще же никому, по-любому, даже похоронка не пришла. Неделя, блядь, пришла. Такая вот фигня. Ты только там тоже сильно не крисишь, что всех убили, там что трупы не забирают, а то ФСБ-синки тебя за шкирку прихватят. Просто скажи, чтобы э, пленных поменяли хотя бы. Потому что если ты начнешь сильно гучу поднимать, на тебя наедут ФСБшники. <связывая> ну, как бы, не бьют, не мучают, кормят. <связывая> ну, люблю вас, на подслуживания. <связывая> Вы все еще верите, что все это постанова, как некоторые боты пишут в каждом стриме, в каждом видео, это все постанова, говорят они. Ну да, действительно, слишком масштабная постанова с хорошими актерами, с оторванными конечностями, которые валяются у нас на полях, которых не забирают ваши начальники, ваши командиры, действительно добивают в раненых пленных, вернее, на месте. Но тем не менее, даже раненых, даже раненых с вашей стороны наши военные вытаскивают и отвозят в госпитали к нам, где их лечат, чтобы потом вернуть домой. Мы не относимся настолько по-скотски к своим, к чужим, даже к тем, кто стреляет по нашим мирным городам. Но ваши боты работают очень убедительно. И вот каждый раз смотрю и удивляюсь. Россияне, не верьте, это все постановка. Конечно, проще поверить той постановке, которая по вечерам идет с телеэкрана ваших телевизоров, где рассказывают о фашистах, о хунте, о какой-то прочей херне, о том, что здесь творит, творится беззаконие. Но на самом деле те, та думающая часть населения, в России она есть, они просто боятся выйти на улицы и сказать свое «нет» той войне, которая происходит в Украине. Да, часть уже выходила. Да, за это ввели уголовную ответственность. Да, за это дают срок. Но то, что вчера произошло, я уверен, эти кадры видели все, когда детей. Детей упаковали в автозак Детям по 7-9 лет, которые вышли под посольство Украины с транспарантами ⁇ Нет войне ⁇ Приехали ваши ОМОНовцы, упаковали детей в автозак и вывезли в местное районное отделение полиции для того, чтобы составить на них какие-то админматериалы. Вы в своем уме, россияне? Вы на это тоже закроете глаза, сделаете вид, что этого не заметили? Привет. Я сейчас в плену да. нахожусь. Весь звод погиб. Со взвода никого не осталось. Да. Все хорошо, Будьте, пожалуйста, Юра. Я в больнице все нахожусь. Хорошо. Мне сделали операции. Отнеслись по-человечески, все я хорошо. В какой стране? Нахожусь в Украине. С тобой? В Украине тобой? нахожусь. Такой Александр, да? Саша? Ну да, наверное, дали позвонить. Я только... После... Александр какой-то звонил, я с ним разговаривал. Я говорю, я буду всю жизнь молиться, ага. главное, чтобы с тобой все хорошо было, чтобы вернули тебя домой. Все хорошо будет. Созвонись. Со всеми жёнами пацанов Надо будет как-то выйти на часть Куда-то на армию Зая, чё с тобой? Ты скажи мне, что у тебя с ногами, что у тебя? Говори нормально, успокойся что надо... Это Саша, да? Саша, вы говорите. Надо Забирать наших парней отсюда, как-то выходите на начальство на наше, на всех до Читы дозванивайтесь. Нужно парней отсюда забирать. Я тоже хочу домой. Там хорошие ребята все с тобой. Да, относятся хорошо. Думаю. Я говорю, сделали операцию. Ухаживаю. Сейчас лежу в палате. Дай Бог. Все хорошо. Пожалуйста, Видишь, просто. Он хороший человек, поверьте, он хороший командовали обманным путем, кинула нас. Я говорю, они уехали на учение, кто знал, что это произойдет. Я от них сейчас от наших хочу. дураков здесь страдает, мирное население, много невинных людей. Все, ты меня услышал, Я... свяжись с женами со всеми, со взвода Я... с нашего, выходите. Я... Я надеюсь, что все на днях закончится, не будет больше войны. Все, все на это Я... надеются. Я... Я прошу, люди, кто рядом, Сачо, ставьте, пожалуйста, дайте, не жмите трубку. Все, по да, возможности еще, еще выгодно связь. Хорошо. Все, хорошо. Тебя не Все хорошо. Все хорошо. Я говорю, относятся хорошо. Хорошие люди. Да. Нам рассказывали совершенно другое. Такого отношения к себе я наоборот не ожидал. Мы тоже очень удивлены таким отношением со стороны Российской Федерации, со стороны российских военных, когда. При отсутствии каких-либо стратегических объектов они начинают открывать огонь с тяжелой артиллерии по жилым кварталам. Вот этого мы не ожидали. И те ваши боты, которые в очередной раз начинают написывать о том, что мы прячем пушки за жилыми домами, тем самым прикрываясь мирным населением. А вы не подумали, какого хрена ваши российские войска делают на территории Украины уже 8 лет? 8 лет? Мы прикрываемся своим же населением. Это надо быть совершенно упоротым наглухо, чтобы даже допустить мысль о таком. Но, судя по всему, в ваших головах настолько мало серого вещества, что даже эту мысль вы прокручиваете регулярно у себя в голове и очень свято верите в нее. Еще раз повторюсь, те цифры, которые вы видите на экране, то количество Потерь, которая произошло на территории Украины за последние 7 дней, а именно 7 дней уже длится вторжение России в Украину, это не совсем точные данные. Я уверен, они намного больше. Еще уверен в том, что ваше Министерство обороны никогда не покажет вам ту информацию и тот комплект одежды, формы, Еды, которая была выдана вашим великим воинам для вторжения в Украину. Чтобы не быть голословным, просто посмотрите. Да, быстрее, думай, внимание внимательно. Ой, я не почему не взял, взял. Случайно, если вас прорвали. Как вам каски да, второй, второй мировой? мировой. Круто. Проставили, кто-то был. Позвони. Север, Север. Веського звонят. кадровый русский, блядь, динероваться кто? Да что же люди. Вроде... Нас кинули всех, у нас собрали тысячу резервистов и поставили вот это Зайцево и, на глазах. Кадрови, блядь, россияне есть? Я не видел. А куда? Не было куда? Куда? Нас собрали всех казарму, привезли сюда, поменяли, все самые кадры, Которые ну, Которые воевали. И еще немного. Те же самые, но идут в направлении, в направлении своего дома. В таких касках. И таких сдавшихся на территории Украины за последние 7 дней очень много. На том говне, -то на котором они въехали на территорию Украины. Не то, что передвигаться невозможно. Большинство из них заглохли, сломались, у них кончилось топливо. А у кого не кончилось, те наматывали круги вокруг ближайших сел только для того, чтобы поскорее спалить соляру и на таком основании избежать статьи за дезертирство. Они уходили в соседние села, ходили, стучались к жителям, просили покушать, потому что сухпайок закончился. Но сухпайок который был выдан. Также очень интересно. Давайте посмотрим. Снимай. Смотри. Военторг, Индивидуальное воспитание. Это какой-то пиздец, блядь. Посмотри. Срок годности 15-й год. 15-й, блядь. Ты понимаешь? Куда 8 этих пацанов? Так, подними на него. Смотри. 15 год. Что там, блядь? Что-то не думаешь, что это хуйня какая-то. Пушенка, хуйонка, короче, блядь, просроченные пайки, вот ваши, смотрите. На меня поднимай, блядь, не поднимай, пусть блядь, да, такое. Российские солдаты, блядь, обращаюсь к вам, вам и, наверное, вашим материал. Какими надо быть дебилами вашим генералом, чтобы, блядь, снабжать свою армию просроченными пайками? Сейчас февраль 22 -го года, Вы в Украине.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 Путин, хуйло, блять, ребята, идите домой. Вас тут не ждали, мы вас не просили к нам идти. Матери, заберите своих детей обратно в Россию. Это тоже постанова, да. Мы очень старались, чтобы сделать очень похожий сух пойти на то, что выдается вашей прекрасной, доблестной, самой сильной в мире российской армии. Похоже, спросите у тех, кто сможет вернуться вам домой, насколько это правда. Также о количестве пленных, о количестве убитых, о том, как их встречались здесь, на территории Украины, с хлебом и солью. Насколько соответствует действительности та информация, которая подается на вашем российском телевидении. И возвращаясь к теме звонков, которые мы почему-то позволяем делать всем пленным, которые находятся на территории Украины.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 Я сейчас, я сейчас здесь, Дань, то есть у меня все хорошо. Самое главное, ты не переживай, если тете похоронка придет, либо еще что-то. Просто скажи, то, что я тебе звонил, у меня все хорошо, я жив, здоров. А людям? -то я расскажу. А людям. И Пусть расскажи, то, что... Пусть люди выходят. Всем, вот, всем скажи, вот, кто у нас есть, родственники, не родственники. Скажи, то, что все, что говорят по телевизору, это все пиздеж. И скажи, На самом здесь деле здесь все по-другому. Здесь люди хорошие, вот у меня...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 Да мы даже не знали, куда мы едем. Мы приехали сперва в Воронеж, потом в Белгород. Когда приехали в Белгород, начали все залупаться, типа, какого хуя, говорит, и куда вы, типа, прете. Скажи, дорога русскими трупами завалена. Ты один живой остался. Расскажи. Нам сказали, что, говорит, максимум, что будет вдоль границы, встанете, потому что, типа, украинские войска, говорит, границу пересекать начали. По итогу нас отправили сюда. Я говорю, много кого поубивало. Я сам просто подошел, сдался, попросил, чтобы лишь бы самое главное не убили. Бля, Даня, я тебе серьезно говорю, я не знаю, вернусь ли я в Россию, но я здесь по-любому хочу остаться. Потому что здесь серьезно намного лучше, чем у нас. И распространяют, что тут творят ваши войска. И то, что такой... вот говорят, то, что типа свои же типа херачат, это пиздешь. Это наши войска, Фойсты наши высказали. войска херачат по городам. То, что я увидел Смерчами, здесь. С искандерами таком... и калибрами, Я в таком шоке нахожусь, я тебе серьезно говорю. Нам даже не говорили, как, что и куда. Если вот я говорю, родным похоронка придет, скажи то, что у меня все хорошо, я жив, здоров. Я реально, да, я вот просто в таком ваху нахожусь от того, что у нас там говорят и что здесь на самом деле. Здесь нет бандеровцев, нет такого понятия, как бандеровцы. Здесь только местные жители, которые просто свое же право отстаивают, потому что наши войска сюда входят. А нам вообще другую хуйню говорят. Ладно, Спасибо. все, брат, я тебя люблю, целую. Сюда хай не звоните, Не звони только на этот номер, у меня все хорошо, да, не переживай, Будь правда. целый номер, а Давай, брат, люблю тебя, давай. Я специально не цензурировал эти видео, не запикивал маты, для того, чтобы вам было максимально понятно и доступно то, о чем говорят эти люди. Хотя... Людьми как-то их сложно назвать после того, что происходит у нас все это время. Пару комментариев, которые ваши боты опять-таки наваливают. Что за бред? За кого вы держите русских? Лично я держу русских даже не знаю за кого. На самом деле вроде не глупые люди, но судя по тому, как вами управляют, манипулируют и руководят как стадом баранов, ведут на границу, вы военные, вас заставляют перейти через границу, пойти на Киев. Ради чего? Ни одна мысль в голову не закрадывается. Вы покорно выполняете эти приказы, преступные приказы. Вы абсолютно безграмотные в военном деле, праве, вы не понимаете на... На что вы идете, вы не понимаете обязанности, вы не понимаете, что можете отказаться от выполнения преступных приказов. Вы покорно идете убивать мирное население только потому, что кто-то из командиров вам это сказал, и тут же уехал. Уехал с вашей дислокации, оставив вас без средств связи, без телефонов, без еды. И вы куда-то едете вперед. Насколько надо быть тупым? чтобы так делать, когда добираетесь до телефона, начинайте судорожно звонить родным, близким, матерям и рассказывать о том, что со мной все хорошо, но если похоронка придет, ты не удивляйся. Похоронки будут идти, и будут идти долго. Те 45 тысяч мешков для трупов, которые закупила Российская Федерация за несколько дней до того, как объявить вторжение в Украину, они будут все использованы. 45 тысяч. Прямо сейчас позвоните своим сыновьям, мужьям, родным. Узнайте, где они. Идите в военкоматы, требуйте от всех начальников дать пояснение, где в настоящее время находятся ваши близкие. Забирайте их отсюда, пока они еще живы. Алло, мать, я... Привет. Привет. Я, ну, в общем, ну, я не знаю, где я нахожусь. В общем, в спину. Э, все нормально, меня никто не бьет, кормят, все хорошо. У меня к тебе четыре просьбы. Четыре просьбы. Первое это, пожалуйста, э, найди Веронику Науменко и напиши ей, что зима. Хорошо. Второе это... Подожди. Второе это позвони на горячую линию, которую открыл Украина. Военнопленных. Чтоб я появился в списке. Что? Ну, пытайтесь. Чтоб я появился в списке военнопленных. Я понял. Я понял, вот И, ну, то есть нашим надо звониться Тоже как-то Ну, в принципе, еще попробую Найти в э, ВКонтакте Егора Долганова Ну, пацана, который с нами И кого-нибудь а? Все хорошо -то, Все тогда. Я тебя тоже люблю. Давай. Хорошо. На, на. Это Андрёха. Ну этого товарища мы уже видели. Самое удивительное, что даже в настоящее время... За Украину готовы сражаться и представители Российской Федерации. Да, есть и такое. И да, вам это сто процентов не покажут ни по одному телеканалу федеральному. Подтверждение своих слов. Вот вам еще одно доказательство. Добрый день. Меня зовут Виктор Борис Александрович. Родился 17.08.66. Я гражданин России. Вот мой заграничный паспорт. Но... Я вынужден был для себя принять тяжелое решение и приехать в Украину для того, чтобы помогать своим родственникам, братьям, которые сейчас здесь убивают и которые... Действительно это правда. Что российская армия зашла и... Это не террористическая операция, как говорят, это настоящая война и геноцид народа стреляют кассетными бомбами, вакуумными бомбами. Это не постановка украинской страны, как здесь говорят, а именно российская армия. Ну и российская армия несет очень тяжелые потери, которые она считает, что удастся как-то замылить, так не получится. Я считаю, что каждый человек, который против войны, должен, должен взять, принять для себя решение и что-то сделать. Кто-то должен... Поехать и помогать, как я, который приехал сюда, помогать здесь. Кто-то может дома выйти хотя бы просто сказать, нет войны, остановите войну. Каждый должен принять для себя свой шаг. Я для себя принял. Я не хочу быть гражданином такого государства, которое является новым Гитлером. Тоже постанова. Тоже позвали актера, дали в руки российский паспорт и сказали, запиши нам видеообращение. И это не единственный случай, когда жители Российской Федерации, граждане Российской Федерации, многие из них живут в Европе, но имеют российское гражданство, приезжают сюда и воюют, воюют за Украину, потому что они понимают, что на самом деле происходит. Понимают, как и многие другие, как и звезды российского, украинского телевидения, бизнеса. Вы наверняка видели, если подписаны на каких-то известных людей, тот же Меладзе, Дудь, да много кто, высказали свою гражданскую позицию, не побоялись, не побоялись отстоять, отстоять мир, который им важен и ради которого они готовы рискнуть даже карьерой, потому что ваш Роскомнадзор прекрасный. Явно не даст им потом возможности гастролировать, зарабатывать деньги. Но это все пыль, это все не важно. Главное другое. Главное, чтобы не убивали. Не убивали мирных. Не было войн, придуманных войн. Тем более, придуманных вашим великим руководителем, товарищем Путиным. Вот уже завтра, допустим, точно так же он объявит соседнее государства не государством, вы также пойдете за него воевать цель этого конфликта абсолютно минимальна, минимально из-за из за того что просто путин хочет войти в историю и объединить братские великие народы и с этим лозунгом он идет по по всей европе и с украины все может только начаться но если вы будете покорно сидеть и молчать делать вид что вас это не касается Утром идти на работу, на работе с часу до двух вас обед, покушаете бутербродик, вечером придете, возьмете бутылочку водки и спокойно перед телевизором под крики Соловьева, как обычно, разопьете 05 и ляжете спать, лишь бы всего этого не видеть, не знать и не думать. А утром все по новой. И так вся жизнь. День сурка. Главное, чтобы не трогали, так главное, чтобы не узнали. Ты, главное, так громко не говори, чтобы не услышали. Я не понимаю, как так можно жить. Всю жизнь провести в страхе – это не жизнь. Среди тех блогеров, которые не побоялись высказать свою позицию, есть и те, которые... которых вы наверняка знаете. И в конце этого стрима я хочу вам их показать, потому что вам на ваших федеральных каналах такое точно не покажут. Привет. Мы, украинские блогеры, хотим поговорить с вами, нашими коллегами из России, людьми которых смотрят, слушают и любят. Мы не будем вас сейчас ни в чем обвинять. Давайте просто поговорим. Вы знаете, что происходит в нашей стране. Шесть дней назад Путин приказал атаковать суверенное государство Украина, мой дом. В пять утра начались взрывы. Нас начали бомбить. Представьте, что все, что вы берегли, любили, чем городились, больше не принадлежит вам. Она отобрана липкими, горячими лапами зла. А вам остается просто сидеть по бомбежище и думать, я сегодня выживу или... С тех пор, как армия России напала на Украину, ежедневно умирают мирные жители, среди которых женщины, дети, старики. Своими действиями армия Российской Федерации нарушает множество норм международного гуманитарного права, потому что их снаряды приземляются в род роддома, в больницы, в детские сады. Нашу культуру, экономику, а главное жизнь уничтожают. Обвиняем ли мы вас в этом? Ваш президент угрожает нам ядерным оружием, не нам, всему миру. Он говорит нам, если мы не отдадим ему нашу землю, ему терять нечего. Вы же понимаете, насколько он сумасшедший. А если он нажмет на кнопку, пеплом покроется ваши любимые парки, где вы гуляете с собаками, ваши кафе, где вы пьете. Завершить этот стрим хочется еще раз обращением к российским матерям, женам. Сестрам тех, кто воюет здесь, на территории Украины. Не молчите, не ждите, пока придет похоронка, или похоронка, лежащая сразу на гробу. Узнайте, где сейчас находятся ваши родственники. Не бойтесь, позвоните, узнайте всю информацию и приложите все силы для того, чтобы вернуть вашего близкого домой. Поверьте, он не хочет воевать здесь. Он не хочет находиться здесь. Его заставляют. Вы сами видели все факты, подтверждающие мои слова. Я не хочу каждый день менять цифры в соответствии с теми, которые предоставляются Генштабом, менять цифры вот в этом углу. Поэтому сделайте все, чтобы прекратить эту войну в Украине. Передайте эту информацию всем, кого знаете на территории Российской Федерации. Спасибо.